Никита, как вы видите, прямо сейчас с мячом. Отдает передачу в центр. Ну и лучший бомбардир товарищеских матчей. Морозов бьет поворотом. И Харитончик или Хаританович. Не помню, кажется Хаританович. Да, Хаританович Алексей. прошлому, как правило, играет один высокий, грузный нападающий второй и быстрый шустрый. Сегодня два одинаковых. Ионович пробил, свалился мяч, хотя траектория была очень даже неплохая. Попади возможно, были бы проблемы у лопауха. Кто Демченко очень любит с путила играть в пас, но в этот раз игнорирует Артё... О, Антона. Артема, это скорее про Быкова. Бегунов. Путина. Замаха. Демченко. Удар. И мяч залетает в ворота. Недавно говорили про забитые мячи от Никиты. И Никита, пускай и после того, как поскользнулся. Но тем не менее отправляет мячом в сетку и выводит Динамо вперед на 14-й минуте. Подача с углового. И Морозов. Там еще добивание. Рукой сыграл игрок. И будет пенальти. Харик против быка. Разбегается. Быков. Бьет и чуть сетку не рвет. Идеальное исполнение Артема Быкова. 2-0. Динамо ведет матчи против Белшины. Один мяч забил Никита Демченко, второй и Артем Быков. Два игрока центральной зоны. Команда выйдет на естественный газон, а там у Антону, конечно, привычнее себя проявлять. Белшина, отбор на чужой половине и так долго принимал решение с Кшенецкий! Пас налево, удар, рикошет и даже, возможно, в руку попала игроку Минского Динамо. Угловой зарабатывает. Пасцентра на калятку, он ошибается. Морозов ну замахе убирает защитника. Красиво! Удар поворота мой Хаританович. Вот это Морозов. Сыграл как Криштиану Роналду. Криштиану углу Упражнение, обыгрыш один в один. И я был против Руслана. Из 10 раз мне не удалось его ни разу обыграть. Но пока пас налево на Морозова. Морозов врывается в штрафную. Простреливает. И где же Бакич? А Бакич был метром левее. Классный пас от Артема Быкова и Бакич получает мяч перед ним весь левый фланг. Бакич сам уходит вперед, бьет и Почему он так игнорирует сегодня партнеров, никто не знает, кроме Бакича. Но наш первый тайм заканчивается. 2-0, Минская Динамо ведет в поединке против Белшины. Команда играет неплохо. И а, у нас 4 замены после первого тайма. Джоза, посмотрите, какая скорость у Легионера. Замах и может быть удар нет. Передача, удар! Добивание и Владимир Хвощинский, который только что вышел на поле, уже забил. Вот видите? Скрипченко посадил на замену лучшего игрока прошлого сезона Беларуси. И он вышел на замену и через пару секунд забил. Давайте послушаем, как его поддерживают. Без мяча всю игру. А вот так вот. Подарили Сеню мяч. Сень. И даже три игрока в поддержке. Леонович. Ему нельзя давать бить. Он бьет поворотом. И Шпаковский. Включается в игру. Хорошо вышел на замену Шпаковский. И это первый сейф. для голкипера. Очень уверенно сыграл. На замен. Во-первых, видна его взрывная скорость. Он как ракета мчится. Михаленко. Даже не ракета, а пуля. Михаленко пробил в дальний. Не знаю, чем был недоволен Биончик, но... Смотришь по этим матчам за Динамо в профессиональную карьеру, как центральный защитник в энергетике. Уже затем его переделали под атакующего. Демченко бьет и супер сейф Харитановича. Заход на дубль. С левой ноги плотно пробил Никита, но хороший Алексей. Вакурич Джозеф. Классно. На Быкова. Быков. Еще один неплохой... А, пас уже на дубенца и Джозеф с левой ноги Прикладывается он На ногах он что-то подсказывает, эмоционирует Того То вот рыбак особо не включается в игру Джозеф получает мяч Пасы! Вот это Сэвище, вы это видели? Или не было касания? Нет, просто Двоскиба промахнулся Но мне показалось, что все-таки Хаританович коснулся Неярко сыграл Михаил, это розыгрыш! Центр передача! Удар! И Шпаковский для журнала прыгнул. Красивый сейф ротаря. Специально еще так ногами доработал. Моментов там на самом деле море. Может быть не моментов, но вот предпосылок. Смотрите, Джозеф, что опять нам вырисовывает. Джозеф, Джозеф. Как же он хорош во втором тайме. Девы Налево. Дубинец получает мяч. Обыгрывает Дубинец. Бьет о Дубинец, Каков же монстр слева за Динамо играет, и как Криштиану Роналду радуется, и сердечко еще, наверное, мне отправляет, а может быть, болельщикам на трибунах. Ну, молодец! Под нападающим, и Владимир Квачинский получает мяч. Один в один будет обыгрывать? Крутанул вокруг своей оси обыграл защитника, ворвался Владимир и пробил мимо ворот. Вы бы слышали сейчас овации на трибунах и как они поддерживают Владимира в похожем стиле. Милшина, удар по воротам и снова Шпаковский и снова по красоте действует вратарь. Я говорил, что Лопоухов в буфоне но судя по всему. У нас Шпаковский-то